Какой это, дизельное, ой, фу масло? Эликс или Шалнехер, Полусинтетик Эникс Полусинтетик же ты говорил Ну она говорит, какое название Эникс или полу какой-то Шалнехер какой-то Да б твою мать Их два разновидности, блять И тебя спрашивают Эникс и полушинер Блять Знаю. Я тебе куплю, потом намешаешь, вообще не поедет. Какой у тебя? Иди посмотри на банки. Эйникс или какой там у тебя? <плес> ну и какой мне брать прикажешь? Они одинаково стоят. Ну, ну два названия, я тебе ну, Два названия. Вот она меня спрашивает, а то говорит, смешайте, не понять, что будет. А ведь иди покупай, ну и нахуй. Что купишь На.